такой домик мы сняли, 13 тысяч в сутки, заказали еще баню, баня стоит 2000 час, потом покажу вам какая баня. Но так как сейчас время понтов, для меня лично, вот это, ну, гостевой домик, скажем по-русски, коттедж, но его называют шале. Слышите, как звучит шале? Даже шмель прилетел, видели, да? Решил поучаствовать в съемках. Короче, отдыхать будем здесь сегодня. Загорать на солнышке, погода, слава богу, выдалась классная. А то у нас последнее время заливает дождями. Вот видите, ключик шале номер два. Зацените, конечно, какие дома тут обалденные, а? Это все. Домики можно снять. Здесь я не знаю, конечно, на какое количество отдыхающих эти номера. Но видос, конечно, классный. Сегодня почему-то удивительно. Народу не столько много. Мы, можно сказать, одни. До того, как мы приезжали и бронировали этот номер, вот это все, не поверите, все занято было. В каждом номере люди были. Мангал есть. Можно шашлыкос пожарить. Установили здесь два Каркасных бассейна. Сказали, купаться можно, но вода холодная. Хотя не знаю, какая-то вон у них установка стоит, может и с подогревом вода. Нет, точно не с подогревом. Эх, хорошо бы сюда после баньки занырнуть, знаете. Вот, вот сюда бы я занырнул. Видите, лежаки, пожалуйста, можно загорать после бассейна. Посмотрите, вот эта беседка здесь проводит свадьбу на открытом воздухе. Это не беседка, это даже шатер. Говорят, это место пользуется популярностью. Проводят свадьбы, банкеты, наверное, какие-то, мероприятия праздничные. Ну а что, прикольно, на свежем воздухе, под открытым небом, можно сказать, да? Есть причал для лодок и катамаранов. Ну, не знаю, платно это или нет, мы узнаем. Кстати, катамаранчики, смотрите, в хорошем состоянии. Там расположен ресторан. И забыл сказать, стоимость проживания включен завтрак. Ну, то есть утром встал, позавтракал и до свидос. База отдыха «Озерки». Также здесь есть детская площадка. Иди к маме, скорее, к маме, скорее к маме. Посмотрите, какая качеля. Опа! Как батут качеля! Варя в трубу поехала. Там снимай. Опа. Андрей, меня. Мама у нас с детства вспомнила. Пойдемте в бассейн, Раз, два, три, ура, готово. Еще, еще, еще, еще, супер. Супер. Первый еще бабочки надо спасти. давай, ныряй, ныряй. бубух, я не бубух, а вот так потихоньку. Молодец. Не, ни за что. Вот если бы после бани, я бы нырнул. Не, не, в такую не, не могу я. Не могу. <социт> а так там после бани было. Варя, Варя не, Варя не, не, Варя я, не я, Варя не я ни за что. Не могу, я теплокровное существо, не могу я в такую воду холодную нырять. Как вам, нравится? Очень. <социт> Выходишь и дышишь ароматом этих всяких пихтовых, да, Да, кстати, вот воздух тут вообще прям, блин. Ну, посмотрите, а вот, сосны. Просто божественный воздух. Ребята, приезжайте сюда, здесь просто класс. Ребята, вот тоже люди сняли номер, вот в этом вот домике, в котором я вам говорил. Три с половиной тысячи отдали, ну, потому что вот их двое. Как водичка вам? Отличная водичка. Кстати, да, заливала, заливала нас дождями. И сегодня прям реально классный день выдался. Смотрите, сейчас покажу домик. Так, тут типа гардеробный, вешалки. Дом полностью деревянный. В домике три спальни и одна большая гостиная. Вот это первая спальня на первом этаже. Санузел. Это большая гостиная. Диванчики, кресла, телевизор. Олень и рога. Здесь мы уже маленько покушали. Холодильник, все есть. Посуды. Пожалуйста, с собой ничего брать не надо. Стаканы, рюмки, кофе приготовили. Печка. Мясо здесь. Но это мы с собой взяли Кулер, пожалуйста, заряженный с водичкой По лестнице поднимаемся на второй этаж В каждой спальне В отдельной имеется свой санузел Я понимаю, за что берут Такие деньги, за комфорт Итак, санузел, посмотрите Душевая кабина, горячая холодная вода Все приготовили Красавчики Халаты, полотенца сушитель горячий О, классно также телек, везде есть телевизор. Выход на балкон. У каждого домика беседка. Зона мангалов и барбекю. Лежаки. За домом для нас есть беседка наша. Вот она. Столик. Можно здесь присесть. Расположиться. После жарехи туда положим шашлычок. Мангал. Решетка Угли, конечно же, свои нужно Решетку свою Мясо свое нужно Личный причал С которого можно нырнуть Спасибо Отолкнуться Не, не, не, вот сюда А, почему сюда? Потому что как это работает? А, ну все наоборот работает. А, Вправо, значит влево. И как, я, как... Ребята, Моторчик. Короче, катамаран работает с помощью пердячего пара. Да лодка тоже вообще-то. классно! Помаши ручкой. Привет! Смотрите, какая красота! Разворачиваемся домой. Сейчас нас собрался намочить дождик Посмотрите вот. Вроде солнце светит И тут же дождь начал крапать Во время катания на катамаране Нас немножко подмочило дождем Но мы не упали духом Сейчас мы пойдем в баньку попаримся Как я вам и обещал Сейчас покажу баньку Ну судя по возгласам отдыхающих Здесь реально круто Сейчас посмотрим Так кабина, ведро для облива, чайник, все, что хочешь. Держите вам веник, мадам. Одеваем шапку. Смотрите, здесь все предусмотрено. Вешалка, на которой есть шапки. Вот они, все шапки, сколько надо. Баня просто огненная. Как будто попал в пекло. Вы знаете, я люблю жару. Ну, Даже я не смог вот здесь вытерпеть на верхней полке Классно, офигенно Приезжайте сюда, блин Каменка, посмотрите, как грамотно сделано. Каждый кирпичик отдает свою калорию калорию Как она там называется, я не знаю Здесь даже не надо поддавать пар Жаркая банька, добрая банька Ой, дай бог всем здоровья, ребята Здоровья всем, самое главное Здорово, смотрите, обалдеть, а вообще. Не забывайте подписываться на наш канал. На нашем канале очень много позитива. Мы позитивные, светлые люди. Ой, как парить, да? Надо нас даже солнце любит. Да. Вот уже еще раз повторюсь, не первый раз куда-то мы едем. С утра дождь, хмурая погода. Приезжаем мы и начинает светить солнышко без преувеличения. Это я вам прям сто процентов гарантирую. Ездите так, с нами. Да, так что если кто поедет с нами, обязательно будет солнце. Мы жарим шашлык. У нас главный шашлычник, этот мужчина с бородой. В завершение этого замечательного дня пожарим шашлычок вот шейка на косточке и сейчас мы еще будем жарить овощи кабачок и перчик и помидор и помидорку пожарим